У микрофона Марк. Сегодня мы испытаем себя в режиме Человека-паука. Так, плей. А ну-ка. Сразу паутина пошла. Так. Квесты, боссы, плей. А ну-ка. Так, с самого, с самого начала хочу заметить на геймплей или вообще графику. В принципе, она очень хорошая. Так, и смотрим сюда. О, гардероб. Так, а ну-ка давайте посмотрим. Тут есть скины. А, они все стоят денег, понял. Значит, берем первенький скин. Я тут немного полетел. И смотрите, на что наткнулся. Сейчас. Так. так вот, смотрите, какой. Сейчас. Ой, не то. Ладно, наделить. Что будут если мы какой-то вот такой? С великой силы приходит большая ответственность. Ээ! Ну тогда надо просто как-то копить. А я понял, как копить нам. Ты полетели полетеликам мы. Вон туда. Как раз-таки там мы походу найдем что-то такое, что нам не понравится. Как только я полетел в первый раз, мне понравилось все. Но сейчас как-то странно, ч ⁇ ли? М, -м, -м, м Ну вот, это уже странность. По стенам полсти нельзя. Ла подлагивает даже. Оп. Так, ну окей, летим куда, шл. Другого выхода нет. Так, осталось. Стекла-котлетки. Стекла-котлеты. Стекла-котлет. Так где тут враги? Привет, человек-паук 2. Хочу с тобой поприветствоваться. А, у тебя тоже кинов нету. Ха-ха-ха-ха, ботик. Подожди, я говорю это самому себе, у которого нету скинов. Он дерется. Он с кем-то уже дерется. С великой силой приходит большая ответственность. Или великая. Ладно. что-то как-то странно. О, миссии. Давай-ка миссии, настройки тогда. Так, гардероб. Тут только в гардероб можно зайти. Тут, уже тут как бы уже идет дело крутость. Это крутая. Это нет, нет. Вот это вот да. Ну так и так. замахнитесь на первый костюм человека-паука. он сочетается как с оригинальностью, так и с удивительностью. Угу. тика тика тика тика. вот. как его взмахнул, не взмахнул? Первый скин не крутой по любому, равно ну, не крутой. Да и тем более, более он, англичанский. он англичанский. Так, окей, полетели тогда. О, о, о, так. Мне кажется, я пока долечу там до этого лета. Так, полетели, We are. We are так куда вот сейчас полетим вы я вы я и что тут вы я я ну все я должен хотя бы что-то получить ребята за сегодня хотя бы какой-то поен ли, там за бесплатно что дают короче ну хотя скин только за бесплатно тут дают <свист> бодюка э, пожалуйста отстаньте от меня не нет Кину минус один минус два а я а меня сейчас убьют а меня сейчас убьют а я уже чувствую это я ни одного Вы же с ней не с великой силой приходит великая ответственность я готов потратить свою жизнь но ради своего города. Ту -ту а я человек паук и тут. А тут что? Где я? За что я? Ладно, я могу вам сказать, Тогда зайдем. Эм... Ну, рокер, как рокер. Нормально. Прикольно. О, вот такой бы хотелось. Такой. Экипируйте этот, ко... эм... этот высоко продвинутый костюм, который носит Питер Паркер из Инсомняк. Инсомняк, что ли? Испытайте что-то знакомое, надев этот костюм от хита PS4, Человека-паука, Марвел 2018. Хотелось бы так сказать. Ну так, будет с этим ходить. Так, странно как-то. В итоге, сказав несколько, ну как подумав несколько минут, я решил, что вывод такой. Игра прикольная, сама по себе летать можно, но с врагами сражаться невозможно. Еще тут недоработанная физика. Ну как бы по графике все хорошо. Бег. Костюмы только надо как-то, это, несколько хотя бы скинов бесплатных. Мне кажется, если бы не Камон, короче, вот этот вот первый ряд был бы бесплатным, хотя бы все бы играли нормально. Так, я не могу ничего сказать. Про этот скин я могу сказать одно, что он более такой анимешный, что мне в этом понравилось. И на спине более такой круглый паук. Ну, в принципе, не похоже на солнечное светение, что написано, короче. Играть можно, но вот видите, вот, вот, вот, увидели, да, вот такие вот лаги еще. Поэтому не советую играть в этот режим. Но кому нравится просто полететь, то играйте. Вот мое решение. Далее.